В этом году мы отметили столетие Коминтерна, а неделю назад еще и Коммунистического Интернационала молодежи КИМ. Буквально на днях начнется заседание Генеральной Ассамблеи Всемирной Федерации Демократической Молодежи, которую в прогрессивной среде бурующейся молодежи называют продолжательницей дела Коммунистического интернационала молодежи. В том, что же такое ВФДМ сегодня, нам поможет разобраться первый секретарь ЦК РКСМБ и член Международной комиссии Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Михаил Беляев. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Так что же такое ВФДМ и откуда она взялась? В ФДМ, Всемирная федерация демократической молодежи, она была образована в 1945 году, в ноябре месяце, после окончания самой кошмарной, самой разрушительной войны в истории человечества, молодежь мира собралась для того, чтобы оказать противодействие тем силам, которые приводят к войнам, которые нуждаются в войнах, а именно империализму. И с тех пор Всемирная Федерация Демократической Молодежи, объединяя множество разных организаций со всего мира, со всех континентов, организовывает их на борьбу с империализмом, со всеми его проявлениями. Помимо общих акций, которые проводит ВФДМ, помимо организации на конкретные действия на территории разных стран, Всемирная федерация демократической молодежи с 1947 года проводит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это довольно крупные, серьезные мероприятия. Они уже трижды проходили в нашей стране, дважды в социалистическое время, и один раз вот недавно, в 2017 году, в капиталистическое время, уже в капиталистической России. Началась традиция проведения фестиваля в 47-м, как я уже сказал, и первый фестиваль был проведен в Чехословакии. Он побывал уже во многих странах, на разных континентах, собирая огромное количество молодежи, где молодежь, а именно прогрессивная молодежь имела возможность обмениваться опытом, знакомиться, общаться, делиться своими познаниями, своими теоретическими, своим теоретическим уровнем и своим организационным уровнем таким образом поднимая в целом борьбу молодежи на более высокий уровень, чем это могло бы быть без, участия Всемирной Федерации Демократической Молодежи и ее фестивалей. Вот, собственно, примерно так. Ну, я, наверное, еще отдельно скажу, что после распада Советского Союза, как и многие другие и международные, и какие-то национальные в разных странах молодежные прогрессивные организации, они, естественно, переживали кризис. И Это касалось и, естественно, Всемирной Федерации Демократической Молодежи. Тем не менее, борющаяся молодежь не исчезла. Потому что не исчезли причины всех проблем современной молодежи и вообще народов всего мира, которые для империализма являются характерными. То есть не исчез империализм, а значит и обостряются противоречия классов, и, естественно, это приводит к острым фазам борьбы. И молодежь, борющаяся молодежь, она, разумеется, объединяется для того, чтобы эту борьбу вести. Вот Сегодня можно сказать, что всемирная федерация демократической молодежи уже оклемалась после того удара, который был нанесен реставрацией капитализма в СССР, после потери той мощной опоры, которая была у всех народов мира, борющихся народов мира. И сегодня эта, эта, эта федерация она по-прежнему объединяет молодежь около сотни организаций всего мира, включая и нашу организацию. А кто вообще представляет ВФДМ в России, помимо вашей организации в настоящее время? Ну, помимо Революционного коммунистического союза молодежи, ВФДМ в России представляет ЛКСМ РФ, это молодежная организация Коммунистической партии Российской Федерации, и РКСМ, это организация, которая о которой, честно говоря, я очень немного знаю, и то, что знаю, противоречит одно другому. И поэтому дать точной картины, что это такое, я не могу. Тем не менее, могу только сказать, что есть товарищи в РКСМ, с которыми мы поддерживаем хороший контакт, и они, в принципе, содействуют работе в области как раз Всемирной Федерации Демократической Молодежи в нашей стране. Но в то же время представители центрального органа этой организации, они, как правило, уже совсем не молодые, и судя по их активности на мероприятиях различных Всемирной Федерации Демократической Молодежи и на подготовительных мероприятиях к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи, эти конкретно представители проявили себя крайне реакционно, они поддерживали позицию Кремля, чем показали, что они явно не относятся к прогрессивной молодежи. Они, в принципе, и к молодежи-то не относятся. Да? А тут еще и можно сказать уверенно, что не относятся и к прогрессивной молодежи. Вот единственное, еще, наверное, стоит добавить, что РКСМБ, наша организация, из тех представляющих ВФДМ в России, является единственной организацией, полностью независимой от буржуазного правительства Российской Федерации. Вы уже затронули тему ВФМС в Сочи. Расскажите подробнее, как вы вообще оцениваете проведение этого фестиваля в 2017 году в Сочи? Ну, Прежде всего, я хочу сразу сказать, что когда только планировалось провести фестиваль в России, когда только пошли слухи о том, что в Гаване на Генеральной Ассамблее, прошлой Генеральной Ассамблее, будет обсуждаться вопрос о проведения фестиваля в России, мы, естественно, осознали свою роль в подготовке. Мы, наша задача была в том, чтобы информировать. Откровенно, честно информировать фестивальное движение и федерацию о том, что есть Россия сегодня, что такое российский капитализм, что такое амбиции российских крупных монополий и о том, как это все может быть связано с проведением самого фестиваля. То есть, какие могут быть у них интересы в проведении этого фестиваля. И начиная еще с Гаваны, мы активно этим занимались. И когда уже на Генеральном совете, на заседании Генерального совета в Москве, после уже Генеральной ассамблеи, было принято решение о проведении очередного 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, мы прилагали все усилия к тому, чтобы освещать ход подготовки в России. Мы предупреждали и молодежное движение, которое организовывают фестивали, и организующую силу Всемирной Федерации Демократической Молодежи о том, что российское правительство это не ближайший соратник и союзник для борющейся молодежи всего мира. И мы предупреждали о том, что российское правительство будет всячески пытаться использовать этот фестиваль в интересах крупного капитала. Капитала, которому пытается противостоять, собственно, молодежь всего мира. И, в принципе, эту задачу мы выполняли последовательно. Несмотря на то, что эта задача, откровенно говоря, была тогда нам не по силам. Но, тем не менее, мы выполняли ее последовательно. И можно сказать, что на определенном уровне мы даже добились в этом плане успеха. Сам фестиваль, уже когда стало известно, да, что он точно будет проходить в России, он готовился... Не только в России, но и, но и в других странах, готовился при очень активном участии прокремлевских политических сил. Мы это предполагали. Мы даже предполагали то, как в итоге будет проведен фестиваль. А именно, мы предполагали, что фестиваль не будет прогрессивным молодежным всецело, да? что это будет в целом фестиваль пророссийский, прокапиталистический. А иными словами, если уже признавать, а мы признаем, что российский капитализм уже достиг высшей стадии своего развития, то есть империалистической стадии, то можно считать его и проимпериалистическим. Но при этом Всемирная Федерация демократической молодежи и прогрессивная молодежи, которая собиралась для того, чтобы вести вот эту вот борьбу, а чтобы организовываться, чтобы обмениваться опытом, ей был на фестиваль, будет, мы предполагали, что будет выделен небольшой уголок где они будут заниматься своими делами, а все остальное будет посвящено интересам банков, интересам крупных корпораций, производственных и торговых, и всему, что вообще, в принципе, не то, чтобы не связано а, с прогрессивной молодежью, но является, по сути говоря, выражением того, что противостоит этой молодежи. И в конечном итоге все оно так и вышло. В ходе подготовки на всех международных организационных мероприятиях, на всех международных организационных встречах мы освещали ход подготовки, мы предупреждали о том, какие мы видим, какие мы предполагаем планы есть у российского капитализма, у российского правительства насчет этого фестиваля, о том, что уже делают подготовительные органы в России, как они уже захвачены, к тому времени были, да, вот если уже говорить о конце подготовки, к тому времени были захвачены, по сути, прокремлевскими структурами, как другие организации в то же время освещали то, что происходит в их странах. Они говорили о том, что культурные центры Российской Федерации ведут активную работу по созданию либо параллельных, либо по активному влиянию на существующие национальные подготовительные комитеты, таким образом формируя именно такие делегации, которые уже не совсем-то можно назвать представляющими прогрессивную борющуюся молодежь. Тем не менее... Сам фестиваль начался, он проходил все-таки в Сочи, он проходил при грубейших нарушениях. Целые делегации испытывали как минимум трудности в том, чтобы зарегистрироваться и попасть и участвовать в фестивале. Некоторые делегации были просто развернуты и отправлены назад. Наша делегация РКСМБ испытывала немало проблем с тем, чтобы участвовать в фестивале. Поначалу половина делегаций РКСМБ были заблокированы и не были допущены до участия в фестивале. Через очень сложную борьбу, путем очень сложной борьбы, все-таки удалось большинство наших делегатов провести на территорию фестивальных мероприятий, но, тем не менее, вот, например, Александр Батов смог поучаствовать только в одном дне фестивальных мероприятий, а меня так и не допустили до фестивальных мероприятий вовсе. Меня внесли в черные списки Федеральной службы охраны и Просто везде мой вход был заблокирован, нельзя, нельзя было мне войти. Поэтому я наблюдал, можно сказать, за проведением фестиваля из-за забора. Я встречался с представителями различных наших товарищеских организаций из-за рубежа на вокзале, на железнодорожной станции Олимпийский парк. Можно себе представить, что это, как это вообще выглядело, да? что если, если хотят представители зарубежных прогрессивных молодежных, коммунистических даже молодежных организаций встретиться с руководителем Революционного коммунистического союза молодежи, членской организации ВФДМ. Им нужно выйти за территорию фестиваля ехать на автобусе на железнодорожную станцию, чтобы с ним пообщаться. Вот, собственно, так это все и происходило. В конечном итоге наша оценка такова. То, что мы предполагали, то и произошло. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, именно 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Сочи, прошел фактически на условиях российского правительства. Там было огромное множество различных делегатов, которых мы не хотели бы там видеть. Там были представители крупного бизнеса, банков, крупных банков. Там были молодежные организации из-за рубежа. Присутствие которых вообще, в принципе, можно считать скандальным. Потому что, например, там участвовали представители молодежи партии Ликут. Крайне реакционные партии Израиля. Партии, открыто призывающие к агрессии против палестинцев. Представьте себе, делегации из Палестины, из Ливана. Но тоже палестинцы, которые выросли фактически в лагерях беженцев в Бейруте где-нибудь. Да? Они приезжают на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, чтобы увидеть в очередной раз, как вся молодежь мира поддерживает их борьбу, как вся молодежь мира поддерживает их возможность, требует их возможности вернуться к себе домой, на свою родину. И при этом они встречают там организацию, которая прямо там же, ее представители открыто им говорят, нет такой страны Палестина, есть Израиль. Вот, вот, вот что такое на самом деле Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Те гнилые компромиссы, на которые пошла Всемирная федерация демократической молодежи с российским правительством, привели именно к этому. И тем не менее, прогрессивная молодежь, коммунистическая молодежь всего мира, она не дистанцировалась от происходящего. Она приняла активное участие в этом фестивале. Она участвовала во всех мероприятиях, которые хоть как-то, изменяли, скажем так, цвет и характер этого фестиваля. То есть на самом фестивале была активная борьба. Борьба против российского капитализма, против империализма вообще. И надо сказать, что во многом это было очень успешно. К примеру, коммунистические молодежные организации, я уже не помню, сколько десятки коммунистических молодежных организаций провели встречу, посвященную столетию Великой Октябрьской социалистической революции это было по-настоящему впечатляющее мероприятие в огромном зале, и им это удалось, и в принципе, мне кажется, провели они это очень успешно. Выступило множество делегатов с очень сильными речами, с очень интересной информацией, и поэтому я думаю, что несмотря на весь этот вот негативный окрас фестиваля, молодежи, прогрессивной молодежи, все-таки удалось организоваться и Хоть часть этого фестиваля сделать прогрессивной, но, тем не менее, нельзя ни в коем случае отказывать в себе в откровенности оценки в целом. Потому что в целом фестиваль был украден. Он был украден крупными финансовыми монополиями. Вот, собственно, наша оценка. Тем не менее, на Генеральном совете, который проходил после уже фестиваля в Непале, оценка была дана иная. Мы с этой оценкой не согласны, мы выступали на этом Генеральном Совете. Мы имеем право совещательного голоса на заседание Генерального Совета, потому как не являемся членом Генерального Совета ВФДМ. И мы выступали за то, чтобы Генеральный Совет не просто упоминал о, те, о целом ряде проблем, которые, с которыми столкнулась молодежь во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. а указала и подчеркнула то, что все эти проблемы, они могут и должны быть объединены в единую систему, что они создавались системным путем, что это была открытая атака на интересы Всемирной Федерации демократической молодежи и прогрессивной молодежи всего мира со стороны российского капитализма. Но, к сожалению, оценка была дана другая. Они просто упомянули там список негативных сторон, Список неверных, неправильных с их точки зрения поступков со стороны там, дирекции, которая, по сути, являлась проводником да, интересов российского капитализма. И вообще, в принципе, нарушения, которые были допущены организаторами со стороны России. Но, тем не менее, признать, что фестиваль фактически был украден, они, они не решились. Вот. Как-то вот, вот такая вот у нас оценка проведения Всемирного фестиваля молодежи. Как было упомянуто выше, совсем скоро, а именно 2 декабря, начнется заседание Генеральной Ассамблеи Всемирной Федерации Демократической Молодежи. И насколько можно судить уже сейчас, это будут тоже такие непростые дни. Расскажите поподробнее, что будет там происходить. Ну что, я попытаюсь э, объяснить все это не касаясь конкретных деталей, потому что они довольно чувствительные. Но все же дать общую картину я считаю своим долгом, и поэтому скажу так. То, что произошло с Всемирным фестивалем молодежи и студентов, это не случайность. Те гнилые компромиссы, которые были приняты, руководством Всемирной Федерации Демократической Молодежи в течение подготовки этого фестиваля, они возникли не ниоткуда, они по сути говоря выражают проблему, они выражают а, кризис внутри Всемирной Федерации Демократической Молодежи, а именно кризис руководства. Существуют а, различные политические взгляды внутри ВФДМ. Это не коммунистическая молодежная федерация. В ФДМ эта федерация более широкая, в целом антиимпериалистическая. И это, в принципе, логично. Это обусловлено тем, что империализм он имеет противоречия, которые нужно расшатывать. И одно из этих противоречий – это противоречие между империалистическими центрами и колониями, борющимися народами за свое освобождение от гнета империалистов. И с позиции коммунистов, с ленинской позиции, очень важно эту борьбу поддерживать. Поддерживать любую борьбу, которая обостряет это противоречие, которая создает слабые места в цепи империализма. И поэтому вот такая вот широкая федерация, она для этого крайне необходима. Но при этом очень важно, чтобы эта федерация находилась под очень сильным влиянием марксистских взглядов коммунистической молодежи ленинской молодежи и сегодня к сожалению нельзя полностью сказать что ну скажем так нельзя сказать с уверенностью что всемирная федерация демократической молодежи находится под именно ключевым влиянием коммунистов ключевое там влияние находится не у коммунистов и это приводит не только к тому что произошло на фестивале в Сочи. Границы этому еще до конца не обозначены. Я не уверен, что они есть. И вот это вот изменение Всемирной Федерации Демократической Молодежи, оно безусловно негативное. И этому изменению необходимо противодействовать. Мы, как преданная организация, преданная федерация, в которой мы состоим, мы видим тоже своим долгом оказывать влияние на то, что происходит в Всемирной Федерации Демократической Молодежи как и все коммунистические молодежные организации, которые в ней состоят, в этой федерации. И сегодня я предполагаю, что на Генеральной ассамблее, которая пройдет на Кипре, вот-вот уже, да, будет очень острая борьба. И как эта борьба закончится, пока с уверенностью сказать нельзя. Уже видно, что оппортунистические силы Намерены организовать серьезную атаку. И это ничем хорошим для федерации не закончится с нашей точки зрения. Но мы, мы знаем свою ответственную роль внутри нашей страны, внутри России. Ответственность перед молодежью России, ответственность перед трудовым народом нашей страны. И в то же время мы понимаем, что империализм это не национальная проблема, это не локальная проблема. Империализм – это проблема глобальная, и бороться с ней нужно именно так же, на международном уровне. И поэтому мы не отказываемся от своего долга в участии в этой борьбе, активном участии. И поэтому я буду представлять на Генеральной Ассамблее ВФДМ мою организацию – Революционный Коммунистический Союз Молодежи, и буду участвовать в этой борьбе, борьбе. За оздоровление ВФДМ, за то, чтобы ВФДМ действительно сохраняла свой политический характер, свой антиимпериалистический характер, чтобы она ни в коем случае нигде не допускала заблуждения о том, что буржуазное правительство, какое бы то оно ни было, может быть народным, может быть прогрессивным. Чтобы она ни в коем случае нигде не позволяла себе допускать, что империализм это якобы какая-то характерная, культурная черта определенных государств. И вместо этого, чтобы она распространяла понимание, научное понимание того, что такое империализм, и, соответственно, того, как нужно организовывать против него борьбу. Того, что все буржуазные правительства так или иначе представляют капиталистов, они представляют интересы капитала. О том, что империализм не является характерной или культурной чертой, особенностью каких-то наций или государств, что это стадия развития капитализма. И для каждого государства эта стадия, она не гарантированная, да, что нет гарантии, что эта стадия не наступит. И в то же время для каждого государства, для каждой страны в этом мире обязательно есть опасность того, что империализм, внутренний или внешний, Непременно будет оказывать насилие, будет осуществлять насилие над народом, над трудовым народом этой страны. Каждой страны в этом мире. И это ленинское представление об империализме, о его природе, о его противоречиях, о стратегии и тактике борьбы с империализмом должна распространять Всемирная Федерация Демократической Молодежи. Именно за это мы и боремся. В эту, в эту федерацию должны входить все прогрессивные молодежные организации. Ленинские и не ленинские, марксистские и не марксистские, коммунистические и просто левые. Но обязательно ключевое влияние должно быть у коммунистов. Вот это наша позиция. Это позиция коммунистов, потому что та страна, на которую опиралась Всемирная Федерация Демократической Молодежи на протяжении длительного времени, при активной поддержке которой сама федерация вообще существовала, возникала, на исторический опыт, который практически во всех своих документах, во всех своих резолюциях ссылается Всемирная Федерация Демократической Молодежи, я имею в виду Советский Союз Союз Советских Социалистических Республик, создавалось именно потому, что коммунисты знают, как бороться с империализмом. Именно потому, что коммунисты знают, какова природа империализма, каковы его противоречия и как сломить его, как сломать ему хребет. Поэтому я считаю, что позиция коммунистов, она единственная верная, и она должна быть доминирующей, она должна быть определяющей деятельность в ФДМ. Вот, собственно, наша задача, вот к чему мы ведем, вот за что мы боремся. Вот так. Спасибо, Михаил, за разъяснение. Осталось только пожелать удачи вам и тем организациям, которые на одной стороне с вами будут также бороться за правду. Боритесь и не сдавайтесь. Спасибо. Будем.